Здравствуйте, с вами Руслан Нагорнюк и школы боя Уэй. В этом уроке мы откроем тему обманчивое движение. Показываем вниз, но удар наносится вверх. Также правый рука показал, но удар вверх. Боковой удар также. Показал вниз, но ударил вверх. Касаю как бы удар немножечко вниз, но поднимаю вверх. Также вниз, вверх. Что касается верхнего удара, тоже ныряю вниз, но удар ныется вверх. Задней рукой ныряю вниз. Это я немножко прикрываю, чтобы с ноги не встретить. И здесь за счет локтя поднимаем, идет удар вверх. Сразу вот этот удар показываю, что ныряю вниз, а удар немножечко идет сверху. Еще раз на этот удар. Да. И также на другую руку. Вот сейчас мы это проработаем. Следующая проработка это показываю вверх, ноги вниз. Боковой удар. То же самое. Показал. Ударил, да. Показал. Ударил. Нижний. Показал. Ударил. Показал. Ударил. Верхний. Показал вверх. Вот я в голову показал, но ударил в живот. Вниз, вниз. Так, я еще раз чуть на ладу. Показал. Ударил. Да. С разворота. Показываю глазами вверх, но вью вниз. Так. Работа с двух рук. То есть я замахиваясь, показываю одной рукой, а удар нашу другой. Что касается бокового удара, здесь задний, показываю, такой большой, бросаю, а этот короткий уже оставляю. И наоборот, показываю большой замах, а здесь короткий вставляю. Это боковые. Нижний хорошо комбинировать с верхним и с прямым. То есть я также замахиваюсь. Замах большой, а здесь короткий. Очень интересно, он походит, когда идет живая наработка. То есть показываю замах, а здесь короткий. И также замах отсюда, а здесь короткий. касается удара сверху естественно что бросаю вниз а сверху накрываем вот так и лежаем раз а здесь накрываю ну и удар с разворота прикольно когда я несколько ударов таких бросил вот с этой стороны бросаю с этой стороны или вниз вот именно чтобы траектория была отсюда а Непосредственно удар уже по 10-й стороны. Держим. Я вот как вот И да? Вот, ну и сейчас непосредственно уже проработка. Мы отрабатываем удары с двух рук по такой схеме, что сейчас полный круг идет ударов из пяти классических. Показываем вниз, бьем вверх. А потом следующий круг. Уже вверх и бью вниз. Итак, начинаем. Показываем вниз, бью вверх. Портер держит же главный, то есть вверх удар. Следующая серия отработок. Это с двух рук показываем вверх, бью вниз. И все пять классических ударов. Итак, прямой удар. Показал, ударил. Здесь показал, ударил. Боковой. Также. Показал вверх, ударил. Показал вверх, ударил. Нижний удар. Да. Показал вверх, ударил. Снова. Ударил. Верхний удар. Тот, который сверх, но он будет идти в живот. Показываю вверх, вниз. Показываю вверх, вниз. Что касается с золота. Показываю вверх, вниз. Так, вверх, вниз. Фишка в чем? В том, что я показал, что бью, выхожу, как бы вход обманчивый, выход, а потом сразу вход. То есть раздергает, чтобы я как бы. Разбавка. Здесь. Здесь тоже слава. ударил. Следующая серия а, отработок это тоже раздел, но уже с двух рук. Мы не будем сейчас разделять там, «показал вверх, ударил вниз» или «показал вниз, ударил вверх». Это уже вы сами будете отрабатывать. Но главная суть такая, что хочу ударить этой рукой, поэтому меня как ударит. Если хочу ударить сзади, бывает такое, что показал, глаза прикрыл немножечко, а потом где-то вниз ударил. То есть часто такое, что показал, паузу и это ударил. Вот такое бывает тоже часто, интересно. Сейчас у нас идет первый круг, это показываю вниз, но ударяю вверх. Что касается первого удара, это показал, ударил, задний сзади тоже показал, ударил. Второй удар тоже, как бы показал, ударил, здесь ударил. Следующий, третий удар, показал, ударил и здесь ударил. Удар пяточкой. Здесь интересный момент, что я показываю, как будто высекаю голень. Но здесь сознательно как бы промахиваюсь и удар пятка. Задние ноги тоже самый такой. Бы. Замах. Удар пять. Ну и что касается удара с разворотом, ныряю вниз немножечко, а сам ударяю сверху. Какой удар. Да. И за шагом. Итак, прямой удар. Здесь бойный удар мы как бы держим, я показываю вверх, а, а пятки опускаю удар уже в бедро, опускающий снова. Показываю вверх, вниз. Второй удар. Э, здесь вот так вот держим, да, вот. Удар приходится в бедро. Или там не живота, но лучше в бедро, вот так. То есть я как бы поднимаю высоко, ну вниз. Сзади тоже. самое. Поднимаю высоко, удаляю вниз в бедро, вот сюда. Верхний, третий удар вниз. Показываю вверх, ударяю вниз. И также вверх, ударяю вниз. Удар пяткой. он приходится, показываю вверх, пятка. опускаю вниз. Сзади то самое. Показал, ударил. Что касается с разворота, Тоже я показываю вверх, но опускаюсь, удар идет снизу. И здесь тоже. Показываю вверх. Немножко. И удар потом снизу. Показываем одну ногу, а наносим удар в другой. Итак, как по схеме это выглядит? Двигаемся. Это прямой. задний. Теперь, чтобы ударить передний, замахиваясь задний, ударяю передний. Второй удар. Чтобы ударить передний, показываю здесь. Заднюю выпрыгиваю. Можно отсюда, но отсюда удобнее показать. И пью. Здесь тоже. Ударить. Руговой удар. Показываю заднюю. Виталий. Пятый. Показал. Ударить. Удар показал переднюю, удаю заднюю. Следующая серия отработок удара ногами это разты. Я как бы показываю и ударяю первый прямой, да, задний. Показал руку вверх, ударил ногой вниз. Тут же сразу показал руку вниз, ударил вверх. И также задние руки, задние ноги. я показал вверх, ударил вниз. Показал вниз, ударил вверх. Я прорабатываю сначала удары руками, показываю вверх, убил вниз. Или же могу ударить показать вниз, ударить вверх. То есть здесь уже как бы мы совмещаем. Вот. А его значит просто защищаться. Я говорю, работаю прямой удар, и он круга защищался. То есть я уже стою, да, и, и показал. также вот. Да. Прямой пробил, меняемся сейчас. Паркно работает. Да, удар. Следующая серия отработок это удары с двух рук. Могу показать переднюю ударить задний вниз или наоборот там показать низ ударить вверх или же показал а здесь же также пробил то есть варианты можно делать и такие и такие напомню что тот кто защищается он может стоять в лоб ты он может лоб, уклоняться то есть свободная защита но сейчас мы работаем вверх-вниз зубок вверх -вверх. прямой удар Я показываю, что атакую, выхожу, а потом снова атакую. Атаковать можно показал вверх, ударил вниз или наоборот. Причем здесь есть маленький нюанс, что иногда атаковать можно с первого удара. Почему? Потому что если партнер всегда знает, что вы будете из другого а -а -а, атаковать, показал, ударил, то он себе спокойно будет уже ждать второго. Но если он будет понимать, что он из первого может пропустить, тогда уже вот это более правдивая будет работа. Вот как сейчас, не ожидал, да? Вот? да. Следующий круг отработок – это а, удары ногами. То есть могу показать вверх, ударить вниз, или же наоборот вниз, показать вверх. Показал одну ногу, ударил другой. Ну, немножко такая сложная техника, но для отработки и для а, формирования ну, более сложного арсенала а, хорошо отрабатывать. Ну и тем более что-то забьет и можно применять. Следующий блок отработок тоже удары ногами по схеме пяти классических, но уже стараться раздергать. То есть здесь как бы я дергаю, да, и тоже ударяю ногой. Иногда может быть первый удар, иногда можно дерну, потом ударяю. Вот как сейчас, например. Я сейчас, основные ударные э, действия мои будут ногой, то есть бить непосредственно буду ногой, но обманывать буду рукой, то есть показываю руку, а наношу удар ногой, любую часть, я могу показать руку вниз, ударить вверх, могу показать вверх, ударить вниз, но важно придержать схему отработок пяти классических ударов ног. Следующая серия отработок, это уже показываю ногу, но наношу удар рукой. Причем здесь ногой могу показывать любой удар, а руками мы четко прорабатываем вот эту схему. Пяти классических ударов. Прямой, боковой, снизу, сверху, срезов. Одиночные удары в свободном перемещении. Работаем по очереди. Прямой удар какой-то показал, ударил. Снова там показал, ударил, с задней рукой Показал, ударил, показал, ударил, поменял точку, То есть святой руки также по прямых ударах прошел. То есть я сделал с передней руки два, две комбинации, задней две комбинации поменял, с передней, задний. Потом его вот таких 4 атаки. И потом да, идем на боковые. Итак, начинаем приблизительно. Он свободно защищается, и я такой позадаю. Есть. Дальше. Да. Показал, что такое, маленькая пауза, атака. Или же можно сразу же ударить. Чтобы партнер по понимал, что удар может прийти с первого, он должен как бы защищаться. Поэтому иногда я показал. Пауза ударил хорошо. Или сразу ударил тоже хорошо. Здесь уже работаем тоже по уровням вверх-вниз, как угодно. Я работаю сейчас прямые удары. Показал одну, ударил другой, или показал, ударил уже сбоку. Иногда могу бить сразу же, иногда показываю бью. Здесь тоже, как партнер среагирует. Одиночные удары ногами. Показываем вверх, бью вниз или вниз, показываем, бьем вверх. Показал одну ногу, ударил другую. Показал, что бью, пауза и ударяю. Здесь можно иногда ударить с первого удара, иногда со второго. Рукой я могу показать все что угодно, там какой-либо удар, а ногой будет только прямой. То есть я могу, например, раз ударил, или показал вниз, ударил вверх. То есть вот так комбинируем. Сейчас ногами могу показывать любые удары, а бить только буду отрабатывать схему. То есть прямые серия прямые боковых снизу сверху, и есть разворот. Я могу делать любую атаку, то есть показал руку, ударил ногу и раздергал. Мой партнер защищается тоже свободно. Он может сблизиться на голову. Он может сместиться влево, вправо, отойти назад все равно. То есть у него свободная защита, у меня свободная обманчивая атака. Но у меня одна атака, у него одна защита, потом меняется. И обязательно желательно спрашивать, обманул или нет. То есть что такое обманул? Если я атакую партнера, а он испытывает такой как бы, легкий испуг, или он не видел удар, значит, прошло. Если он получил удар, но видел его... Ну, это как бы наполовину прошло. Если он заблокировался, значит, не прошла его атака. Очень важное общение вот это. Спрашивать, да, нет, да, нет. Более-менее, да. Нет. Более, да. Технический бой или бой играет нашки. Ну, естественно, желательно применить максимально своих техник. отрабатывать те техники которые у них хорошо получается но это по моим наблюдениям большинство здесь же очень важно отрабатывать всю технику на всех базовых ударах обманчивое движение неправдивое первый удар он должен быть настолько правдивым что вы можете даже попасть единственное в чем обман в том что вы не вкладываете силу в этот удар то есть вы как бы посылаете туда все тело всю дистанцию сохраняете но не доводите удар и наносите непосредственно уже тот удар, который вы хотели сделать. Или показали, ударили уже. То есть показать надо правдиво. Что касается работы раздергать, следующая ошибка. Дернул, здесь не обязательно там, дернул раз то. есть -то один э, сохранять три. Здесь можно дернул паузу побольше, он закрылся, когда открывается, туда а, уже наносить два. Или наоборот. там. Как раз, сразу, быстро. То есть здесь надо смотреть четко во время проведения этой техники. Следующая ошибка. Когда вы делаете какое-то обмачивающее движение, вы должны быть готовы, что в это время у вас могут тоже э, вести какую-то атаку. То есть если делаешь сильно замашистый удар, но открыт, ты можешь получить. Поэтому если делаешь замашистый удар, специально провоцирует, то будь готов, что может быть удар. Здесь тоже не надо терять бдительность. При отработке этой техники ваши спортсмены рывком вырастут. Вы увидите, как они сразу начнут работать намного лучше. У них увеличится видение боя. И интерес к бою тоже возрастет. Потому что здесь уже игра. Кто кого переиграет. Ну и естественно, лишний раз прокачается хорошая базовая техника. Если у вас будут какие-то вопросы, предложения, замечания, пишите в комментариях. Я с удовольствием прочитаю и отвечу. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И всего вам хорошего. До встречи на новых уроках.